Нормально? Ритуаль, ну, как работаем? От, работаем. нормально все работал. Привет, мои дорогие друзья и подписчики, мы с вами снова встретились. У меня для вас не очень хорошие новости, может быть и для меня они не очень хорошие. Как вы все знаете, я недавно отправился, недавно основу, еще на одну вахту. Заработать денег, поправить свое финансовое положение, также что-то докупить из оборудования. Давайте посмотрим э, отрывок, который я для вас э, приготовил. Зарплату я уже три месяца жду, и не могу никак получить. Mm. <coughs> Михаил Маркус, вот из всерения, говорят, Джинс работал. 1400 подачку выпросил после 100 звонков. Тебе давали авансы, тебе дали зарплату, и ты скулишь. Что тебе надо тогда вообще не пойму? Что тебе надо? Mm. Нет, я нет. Осыпать деньгами что ли или что? У меня одна с деньгами осыпать, обычно простых работях. Просто выдавайте нам вовремя зарплату, чтобы мы приезжали домой, в семью, к детям, к жене, с деньгами. У нас же с вами никакого договора не было. Ну и что, а если не было договора, значит, какую тебе зарплату собрать? Государство правильно, но у нас не путевые сотрудники, которые бросают работу. Сергей Васильевич, кстати, вы, наверное, думали, что я такой дебил. Я все записывал, все звонки у нас кто работает, руководитель? У нас руководителем, у нас база вся полностью. Ты что думаешь, кто работает в, в охранных хода вот эти чепа пооткрывали? Это бывшие ФСБшники, ОСБшники. Это люди, которые, у которых крышуют полностью все прокуратура под ними, все под ними. Ты, наверное, точно с колхоза приехал. Ваши телефоны это так, понимаешь? Они, мы, мы даже можем прослушки делать на ваших телефонах. Через сим-карты, через ЧПРС. Ты что думаешь, ты под защитой? Да ни под какой не защитой, ни ты, ни я, никто. Верхушка, что хочешь, может, в номер сказал телефон, он тебе открыл и все, он тебя знает, где ты сейчас находишься, допустим, и все. Хайпануть я тоже решил, на самом деле. На Сергея Васильевича, хайпануть. Да, мы скрываемся от налоговой, Мы не хотим подписывать договор с человеком, которого мы еще не знаем. Ты уже должен радоваться, что мы тебя взяли. Пойди устройся на работу, в охрану, без лицензии. Ты не устроишься, я не возьму. Поэтому пойдешь таскать асфальт. Я ничего противозаконного не совершил, можете посмотреть, есть даже такая статья, что разрешено, что запрещено. Да ты паскудник. А, мы с вами, надеюсь, нормальные люди. А вы даже не прошли этот исподиальный срок, потому что вы оказались шарлатаном, и я так понимаю, что аферист. Я не можете посмотреть на свои труды, как люди живут благодаря вам. Довольно неплохо. Один ты такой, что ли? У всех у людей долги, кредиты, ты что думаешь, один ты вот такой вот э, жалкий и несчастный. Да ты ошибаешься. Таких 80%, которые приехали сюда работать, у них и кредиты, и долги, и алименты, и еще там хуже всего. И жить нет, дома нет, ни квартиры нет. Подборок, Мы не занимаемся ни договор то есть заключаю они это мне в офисе сказали что вы ну вы со мной договор должны заключить как бы я с тобой ничего не должен заключить как не... тебе в офисе сказал Трупку дай. но ну, я сейчас не в офисе я уехал? Ну, будешь в офисе, трубку, я тебе сказал. Со мной никто не должен разговаривать. Сейчас Нет, ну, ну а мало ли, а если я, например, зарплату не получу? А если тебя убьют по дороге? Нет. Ты вот такую ерунду вот говоришь, непонятно. Слушай, не отвлекай меня, Жень, работай и все. В чем проблема? Не хочешь работать, езжай домой. Подробности будут в видео, в этом видео. Церковь, церковь, церковь. Вот сейчас после моего разговора в церковь, давай, иди. Сейчас в Москве много. Потому, для... что, потому что ты всего боишься. Вот, ты уже на протяжении месяца, мы с тобой, вот, от тебя больше всего звонков. Потому что ты то ли боишься, то ли ты. Э, ты мне скажи, может быть, действительно там, ты лучше пойди, правда, излей душу. Чего ты боишься там? Сходи, Очи... про... оч... прочистись или как там, очистись. Это мой совет тебе. Сходи, сходи. Сергей Васильевич, я специально зашли в храм, церковь, помолиться за вас, за вашу семью. Как вы мне говорили, то что не мешал бы мне таких храм помолиться. Типа, Ни по каким параметрам ты не можешь мне замечание сделать. Во-вторых, я твой начальник, может даже бывший, без разницы мне, да, это первое. Во-вторых, я старший. тебе, никак мне не делаешь замечание, Потому что ты вообще ну, никто. Как ты можешь мне замечание сделать? Ты можешь делать замечание своему сыну, а мне ты не можешь делать замечание. Я... авторитеты делают только замечания кому-то, да? Моя мама может не сделать замечания. А ты кто такой, чтобы не делать замечания? А я вам... Ты же не имеешь права этого делать. Понимаешь, ни по работе, ни по жизни. Никак. Сергей Васильевич, я вам тоже желаю крепкого здоровья. Прежде всего, крепкого такого вот э, бычьего, нет, наверное, лошадиного здоровья. Э, не хворать. Э, надеюсь, и люди... Тоже, которые работали у вас, вернее на вас, тоже вам желают, вам, вашей семье, вашим детям, э вашей любимой маме такого же здоровья крепкого. Я же тебе сразу сказал, <coughs> мы скоро умрем. Там Кто в 80 лет, кто в 70? Зачем ждать? Да он корона... сразу, петлю, кор... на, петлю накинь, петлю накинь и все. Зачем ждать эти 80 лет? Коронавирус. У тебя такие понятия. Уже и все, и освободи себя от всего. Нет. Коронавирус. Нет коронавируса, телевизор смотри больше. Таких как ты не возьмет. А почему? Такие, как ты, долго живут. А что. Они, вам... Они общество нужны такие. А как ш... ты. А что вам не такого плохого? Блогерса. Ты же блогер-то Ну да, любитель. Ну, ну вот, такие живут долго. Почему? Смотришь телевизор А, это, в кавычках долго, да, живут? да, да, да. да. Вы мне сказали, что сейчас вся охрана, это бывшие, все чопы, вернее, это бывшие ПСБшники, которые сейчас крышуют там пол России, всю Москву, принимают на работу свои чопы. То, что телефон у меня прослушивается и у других сотрудников, а может быть, вы собираетесь это делать, я не знаю. Я уже не помню точно, надо заново слушать с вами разговор, на это видео то что даже нахождения можно легко по GPS по и пробить а, да пожалуйста то что типа блог блогеры долго не живут вы знаете после выхода этого видео если со мной дорогие друзья и подписчики чего-то происходит прошу еще больше сделать еще более усиленный репост дать жизнь этому видеоролику благодаря вашим лайкам репостам он выйдет в топы и, я думаю, виновные понесут наказание. Опять же, я надеюсь, что я буду жить долго и счастливо. Пусть не долго, но счастливо. Вы сами сказали, в вашей конторе денег куры не клюют. Вот. Наверное, теперь ваша копилка пополнилась и моей заработной платой. Но, я думаю, люди, дорогие мои друзья и подписчики, посмотрев это видео, сделают какие-то выводы и просто к вам не поедут. Представляю делать э, какие-то пожертвования в мой адрес, в э, моего канала, да, э, какую денежку мне слать. Сами смотрите мои видеоролики, раз пишите комментарии, пусть даже больше плохие, чем хорошие. И люди, которые посчитают нужным, да они задонатят, сейчас э, повторюсь, сделают пожертвования. Привет мои дорогие друзья и подписчики Мы с вами снова встретились А как вы уже успели догадаться Это канал Жека Вернее меня зовут Жека Поэтому так называется канал На котором вы сейчас Надеюсь это видео и просматриваете У меня для вас Не очень хорошие новости Может быть и Для меня они не очень хорошие А для кого-то из вас они окажутся Даже кстати Дело опять пойдет про вахту как вы все знаете, я недавно отправился, недавно основу, еще на одну вахту, заработать денег, поправить свое финансовое положение, также что-то докупить из оборудования для съемок на своем канале. Ну и, естественно, поснимать для вас немного, куда стоит ехать, куда не стоит. И думаю, посмотрев это видео, вы сделаете какие-то выводы. Наверное, не будете делать таких ошибок, как я, при трудоустройстве на работу, лавтовым методом. А будете немножко повнимательнее. Думаю, я это видео не зря снимаю, поскольку мне тут сказал один человек, что, может быть, это твое последнее видео. Он очень не любит блогеров, но, наверное, большинство людей не любит блогеров. Так же, как и этот человек, который пожелал мне «здоровья» в кавычках. Чего я желаю ему Всем паскудникам, наверное, я это желаю да ты паскудник Мы с вами, надеюсь, нормальные люди Не настолько испорченные благами цивилизации Или благами, как правильно пишите в комментариях Исправляйте меня так, Друзья, давайте я, наверное, возьму салфи-палку в правую руку Поскольку я прапша не левша И мне довольно-таки некомфортно держать в левой руке телефон, поскольку я жестикулирую, я привык это делать правой рукой, поэтому буду, наверное, переучиваться на левую. Давайте ближе к делу. Лазил я тут по сайтам из отзывы о той Шарашкиной конторе. Как еще я обозвать не знаю Шарашкина или нет Пишите в комментариях Поэтому Пишем в комментариях Обязательно Если у вас что-то Если вернее вас что-то связывало С этой компанией Друзья, так вот я совершенно случайно отнулся на одно видео На ютубе я на разных сайтах, сразу скажу в поисковике отзывы об этой конторе, позже я скажу, как она называется. Что-то у меня из головы вылетело, видимо, отчасти, что я оттуда срулил. Нашел я ролик, вбил я название этого чопа, где я работал. YouTube мне выдал пару вариантов, из которых я нашел именно то, которое искал. Литоля. И как От, Нормально все работал. Все Литоля. И как Нормально все работал. Все все Литоля. как Нормально все работал. Все все Не-не, 13 часов подряд работал. Вступайте в 12 света. Директор магазина Вступайте 12 света. Директор магазина выгоняется Не-не, это сочиняйте на ходу. Я, я все записывал в первый 13 на ногах я стоял и запрещали. А вы мешали? 13 шефа на ногах я стоял и запрещали. А вы мешены? А вы не А я имею право а я имею снимать. А я имею право А А я имею право А я имею права, Или Или как А выключите? А выключите? А выключите? А выключите? А выключите? А Литуаля. Ну, а, нормально все работал. Вы все, э, а все, у на ногах я стоял 15, и запрещели. А вы прищели. 13 часов на ногах я стоял и запрещали. А вы на на прищели. А А я имею право снимать. Кого Выключить. Только трогать не нужно. Был, конечно, крайне удивлен и сразу, сразу подумал, то что нельзя. зря все-таки у меня были какие-то подозрения по поводу нечистоплотности, скажем так, помыслов и рук этой компании. Где я оказался, где я проработал с 24 января по 5 марта, получил я зарплату только за январь, и то с меня вышли за форму. Друзья, когда вы приезжаете в эту компанию, вас у порога уже встречают и говорят, что нужно, слушай, дорогой, нужно заплатить за форму, ты же будешь у нас работать, ты будущий сотрудник, значит, ты должен выглядеть подобающе. Для кого-то кого это, наверное, пустяк, особенно сумма в российских рублях 4600 рублей, ну российских деревянных вот. для кого-то это, наверное, громадная сумма как для меня была, да, я был немножко удивлен ну, слава богу, там не берут за трудоустройство денег наверное, то же самое, да меня проводили на склад где у меня в залог взяли СНИЛС выдали мне эту форму у меня не было такой суммы с собой сразу вот поэтому мне естественно предложили и зарплаты которые еще не заработал не успел получить оплатить эту форму то есть 4600 рублей российских слава богу не недолго. ладно друзья юмор в сторону это довольно-таки не смешно Поскольку зарплату я, можно сказать, вообще никакую не получил, то есть 3000 рублей мне сначала перевели. Кстати, зарплату вы получаете только после того, как вы отработаете месяц и по истечению следующего месяца. Вот я отработал февраль, да, и только в конце марта, с 20 по 30 число, как обещает, я получу свою, свои огромные денежки, зарывные планы. Друзья, условия были таковы у этих работодателей, что мы тебе подбираем место работы, которое тебе будет удобно. Там можешь выбрать станцию метро, более для тебя удобную, общежитие. Но Вы видели видео предыдущее, попал я в не очень хорошее общежитие, потом меня переселили, более дорогое, но более, скажем так, цивильное. Друзья, так вот, вы оставляете в залог свой СНИЛС, знаете, да, все из вас знают, что такое СНИЛС. Забрать. Просто. Только тогда вам выдают прям там на месте форму, это пиджак, э, э, черные брюки, черный пиджак, черная рубашка и гаусс. Друзья, вас направляют э, в общежитие, дают вам э, адрес точный, направление на заселение, э, где комендант этого данного общежития, в которое именно вас отправит, у них, я так понял, э, несколько на выбор, э, даст вам э, ключики от комнаты, э, покажет вам, естественно, эту комнату можете себе лично я выбирал, но ну, особо не из чего было выбрать, но э, я выбрал себе какое место, это тоже есть в моих видеороликах э, про общежитие, даже про то, где я жил, даже про два, про два, заметьте два общежития, одно я поменял на другое, но вот, с более лучшими условиями, более комфортными, но и оно немного подороже стоило, зато у меня в сутки вычитали 100 рублей, а за это 150. Потом я созвонился, мне дали номер начальника охраны, это который меня ставит на объект. И и, и, и, и, и. и он мне уже меня оповестил, то что на следующий день выходить на вступать смену, на пост, работать. Поскольку у меня лицензии охранника не было, мне сказали ничего страшного. У нас большинство таких людей работает без лицензии. Ну, вот, труд, конечно, намного меньше, ну, скажу, что намного, но ну, не половина, чуть побольше а, ставки. Ну, Например, если охранник с лицензией получает от 2000 рублей, то вы будете получать полторы тысячи рублей а, за смену. Но это все зависит от часов. А, иногда там у меня доходило 1700 почти, мне потом сказали 1680 даже. Вот, а, это если я 13 часов работал. Вот. Если я 11 часов работал, то у меня полторы тысячи рублей выходило за смену. Открывал я магазин Этуаль. Этуаль, Этуаль, не знаю, правильно, тоже меня поправьте да, в комментариях. Кстати, друзья, я буду очень благодарен, если вы, вот опять я в левую руку возьму, немножко камера будет балансировать, поэтому, я думаю, вы меня это простите. Ставьте палец вверх, лайк, также делайте репост. Притом, люди, я вас очень прошу, сделайте усиленный репост этого данного видеоролика, поскольку, я думаю, не один такой пострадавший. Я хочу, чтобы побольше народа увидели это видео, увидели на что способны, ну, сложно, наверное, людьми обозвать. Это и паскудник. Которые кидают э, нормальный обычный народ на бабо. То есть, как бы это тоже, я думаю, многим будет интересно, как это происходит. Ну, вот мы с вами отправляемся в сечок, где я буду работать свою вахту, вернее в офис центральный, где меня принимали на работу, чтобы выяснить, получили ли я свои деньги, честно заработанные или нет. Все остальные подробности будут в видео. В этом видео. Не забываем ставить лайки, подписываться, а также ставить комментарии ну, и делать репост. Самое главное. Расскажите своим друзьям о том, что вы увидели в этом видео. Чтобы они Забрать. Ой. А снизу можно забрать будет, да? No, no, no, no, no. Ну, забрать. Спасибо. Что делать С кем я могу побеседовать По поводу работы? Да. Нет, я уже у вас работаю, У меня не устраивает какие-то. Да, но чтобы меня не рассчитали. А с кем я могу Uh, у меня Сергей Васильевич. Ага. Uh -huh. Олейник, uh -huh. наверное, какая-то Но в любом случае, чтобы поговорить с нашими девушками, сейчас вам нужно купить анкету. А зачем? Потому что ее у нас нет. А где И она? Мы не сохраняем. Поэтому этой вас приглашают. Понимаете? Давайте анкету. Паспорт, давайте. Вот наш ключ. там меня тонкости интересует некую, вообще. Ехал на одни условия, оказались другие цветы. Я уже больше месяца работал, полтора почти. Зарплату получил, и то убивал остальные, то, что там осталось. Вы считали меня неправильно. Девушка мне меня заново, да? Я у вас, получается, не числишь что ли нельзя? Да, да. да. Я приехал, я у вас отработал полтора месяца. А вы когда 24 числа я уже поступила. А, получил я за, тот, за январь, и то получил я только пару дней назад, и то не всю сумму. А, сегодня меня даже рассчитали, и то я звонил, звонил с начальником охраны, общался, общался, да-да-да, там неправильно посчитали. а все смены записываю, все записываю, то есть выходные, смены свои, лишние часы. Ну, тогда я сказал, что как бы, ну, меня это может не устроить то есть я уволюсь, ну тогда вообще зарплату никакую не получу то есть считай, ты работал бесплатно, а я уже месяц отработал я попросил аванс, потому что у нас авансы за охранник Сергей, Вас... Сергей Васильевич, Олейник по-моему, да? да? вот, и то есть авансы задерживаются Бывает, там даже на раз, а было динамит. на неделю почти. А, вот, И я сегодня ему говорю, не могли бы у меня аванс уже положить? А То есть у меня дорога за свой счет, питание за свой счет, а, за общежитие 100 сначала рублей вычитали. Потом меня в другое переселили, там конфликт был, на меня напали. То есть... Э Другое, сейчас в хорошее общежитие, все, там порядок, охрана. 150 рублей, он мне сказал. Я с мужиками там общался, они говорят, что больше, чем 100 рублей, не имеет права брать за общежитие. Не знаю, правда это или нет, у меня 150. Так, вы в бутылке, да. да. В Работал, не пьянствовал, не прогуливал, выходил даже, ну, можно сказать, так, на подработку. Угу. Вот. сегодня мне сказал начальник так, по телефону мы общались, то, что... Вы кайфуете на свой аванс постоянно все? И, как вы считаете, 3000 рублей? Ну, грубо говоря, у меня за месяц три аванса было. То есть раз в 10 дней это много. Дорога за заскочивает, метро и плюс питание. Как можно кайфовать на 3000 в Москве, в центре, в центре Москвы? Вот. Когда я вот с ним общался, когда мне зарплату задержали. Вот. Он говорит, если ты будешь увольняться сейчас, то вообще ничего не получится подбора Мы не занимаемся ни ни на а то есть вы то есть он мне сказал да вот его то что я ушел его не устроила вот и, и он мне не заплатил то есть вы ни за что ответственность не несете как бы то ну, что ну, я к вам а еще вот подбора персонала я... а другие функции другие так я же к вам прихожу трудоустраиваться ну, договора со мной никакого не заключили а, так он же мне сказал, что идешь, ты зарплат не получишь. А где оно, если я этот месяц еще отработаю, где они гарантии, что я ее вообще за два месяца уже получу? Я же не рабстве девушка. Правильно. Он же должен такую тоже нести ответственность, то что косяков у меня нет. Я... Он со мной даже общаться не будет, если он сейчас узнает, то, что я ухожу. Потому что, ну. Терять сотрудника, который не бухает, который не прогуливает, выходит еще на подработку, открывает магазин. Только общается он со мной, как с каким-то рабом, понимаете? Я просто в прокуратуру пойду. Я москвич, паспорт у меня московский. И пусть тогда они разбираются. Как так в нашей стране? У нас вот свободное государство, почему рабство еще не отменено? Ну вы как-то не хотите уже работать, работать? Ну, если меня сейчас рассчитают за тот месяц сразу, чтобы я был уверен, что меня не кинут, понимаете? Вот. Потому что я, например, боюсь. После ну, таких слов. Да то, что ты, что, я... Февраль. До февраль, до февраль когда вас вам должны были сказать говорить, ну, <музык> Да, но понимаете, как мне сказали, если ты уйдешь, ты ничего не получишь вообще. Это где такое написано? То есть где сомнят, такие законы? Человек отработал, выражу, нормально отработал. Выражу. У меня ни пьяных ничего нету. А я не а я не да, заполняю договор о трудоустройстве. А если сказали, что срок неделя, проходит неделя, проходит вторая, проходит третья. Мне не, про договор никто ничего не говорит. Как он общается на повышенных тонах? А здесь могу его написать? Потому что мне, мне работа нужна, я, то есть я нормальный человек, как бы у меня дети, там, двое детей и все, но мне, понимаете, я боюсь, что я, я не в рабстве. И вот так вот общаться, тогда вообще зарплату не получишь, за что я ее не получу? Он мне сказал, если ты будешь уходить, он мне сказал, а тебе она надо, ты сейчас уйдешь и зарплату не получишь вообще. Ну, а то есть, а... И сейчас тоже, знаете, как мне говорит, мы <тут> даем аванс, когда мы хотим, а не когда вам удобно. А мне сказали, что аванс раз в неделю. Там можно вот 9-10 уже можно да, и на там, у Я душу, пока не ему еще ничего не говорил. Я когда да. зарплату да. задержали, понимаете, и почти вы на. Зарплату зарплату на... Зарплату. Мы в еще не получили, вам выключили, а мы офисе не получили. Вы вы получили, получили. Пол, получили. По Если бы вы звонили на горячую линию, зарплату, вы бы знали. Зарплату мы еще в офисе не получили, а вам вот два дня назад выписали все? Ну не сегодня все, меня просто сначала прислали, мне должно было быть 3 800, да, 3 потом 800 рублей, когда я уже поднял, а у меня все, все смены записано, все записано. После -за того, что было в месяц, uh, дней, перерасчет сделали вот только в понедельник. Поэтому зарплату всем вот так вот пришла поздно. Понимаете, какой-то договор заключить. Потому что я не отказываюсь работать. Я приработал, Мне, в принципе, работа нужна. И меня общежитие устраивает. Сейчас меня в хорошее поселили. Общежитие. Договор. И все. Олень. Вот. Но человек, как сказать вам, кидает трубки. Постоянно я заметил. Вот. Когда нормально общается, прям такая, такую картину рисуют, прям хочется, не знаю, как вот кино показывают, прям так все здорово. А иногда общаются на таких тонах, как будто я какой-то, ну, гражданин Узбекистана, не знаю, сейчас они больше прав имеют, чем я вот москвичник, нет. Вот. И то есть, как, ну, я, у меня есть права, как у гражданина Российской Федерации. Договор спросить вы можете у Сергея Васильевича. Он его должен быть вам предоставлен. У меня должен, должен его будет. Ну, должен. Ну, Потому что, в смысле да, запросить? Но, э, девушка. мне это удостоверение Девушка... Если вам нужно, вы должны запросить. А если я отработаю вот еще неделю, а мне потом скажут, все, давай, придумать можно что угодно, чем нас не устраиваешь, и мне не заплатят он вам. То есть он как у вас получается... Считаете, у Нет, у не было, штрафов не было, допустим, невыгодно работать, опять. Не, не было, не было, не было, не было, не было. У меня просто такой вопрос, он во что, как ростовщик, то есть захотел, заплатил щедрой руки, захотел, не заплатил. Нет, не а кто у вас отвечает за вот эти все финансовые? Деньги перечисляет бухгалтерия. Бухгалтерия. А вы, если он вам не дал аванс, все зависит от. Получит он эти деньги в бухгалтерии или нет? Поэтому а вот куда это... мне жаловаться, например, звонить, чтобы разобрались? Чтобы, ну, а, знаете, вот есть организация, там есть главный человек, например, директор или начальник, который главный над всеми над, а, сотрудниками да, офисными, скажем так. И он вот, я ему звоню и говорю, вы знаете, со мной пациенты общаются. Вот. Или меня там задерживают аванс, или мне там не, не, не, не деньги аванс, заплатили. Аванс, <с> вы с Горячая линия есть а, арсейская по зарплате. Угу. Там Конечно. вы жалуетесь, если вам не приходит зарплата, либо что-то не все. То есть у вас контакты можно взять? Хорошо. Так, а такая ситуация, если вот, например, мне сейчас какие-то, ну, нужны гарантии, то что я вот если предположим, доработаю, не, я вообще приехал на постоянно. Год, может, два, планировал до лета. Понимаете как? Но теперь я боюсь, что как бы, ну, раз мне так говорят, то что какое тебе, хотя время уже авансы, понимаете? После после зарплаты сразу никто не дает. Mm -hmm. Это на любой нормальный ну, зарплату задержали, понимаете? Ну, зарплату задержали, да сделал, что короткий месяц. Ну хорошо, а, но ну, ее задержали, а аванс стоит все равно, на аванс стоит, я, я рассчитываю. Потому что у меня, например, кредит, и мне его нужно платить. Есть, у меня еще ребенок, который мне сегодня звонит, говорит, папа, я хочу в Макдональд. Он в живет, у меня там жена бывшая, два сына у меня живут. И мне нужно отдать кредит, я на эти деньги рассчитывал. И плюс еще ребенка сводить, и самому, дорога и питание. Метро денег стоит, вот, и покушать денег стоит. Как, как мне быть? Так с ним бесполезно, я разговаривал, у меня кратко, ясно, в, в твердой форме. У меня должен выдать, то есть. А, а сейчас мне как мне в этой ситуации быть вообще? Потому что я свой выходной, грубо говоря, трачу, вот это нервы свои трачу, понимаете, мне оно не нужно. Мне проще вот отработал, получил свои деньги. Есть. Вы мне скажите, просто чтобы человек, знаете, он так вот крутит все. Мне кажется, из любой выпутается, от любого вопроса уйдет. Сколько такой человек у него? Вы мне скажите, какой вопрос мне ему точно, чтобы человек мне точно ответил? Вот мне нужен договор, да? То есть, ну, без договора я отказываюсь работать, например. Он должен предоставить, да, договор. А в какой период, в какие сроки у него должен предоставить? У нас на объекте договор Договор, то есть. Да. А какие-то гарантии, вот то, что я получу деньги, то, что я заработаю. Следующего месяца Ну, людей не, не обманывают, то есть нет такого, нет. что. У так, на так, ну а как мне быть? А, знаете, сейчас кидают много где. вот. Меня, слава богу, еще не кидали, потому что ну, у меня паспорт московский. Вот. <з 21> У вас что за организация? Ну, я, честно, наверное, никто, да, не скажет. Ну, Сидают, нет, нет. А называйтесь как? Авиана Так, а, если я отработал, нормально все? Или у вас начальник охраны это все решает? Кому сколько заплатить? Я так понял. Нет. Вы по поводу зарплаты то у нас уже на заехали в Амарад. А не даже Дмитрий по поводу зарплаты, по поводу договора. У меня это проект. А ну, сейчас мне скажут, что я тебя не, не знаю. То есть я отработал, например, грубо говоря, два месяца. То есть мне что с сохранением зарплаты. В смысле? девушка, если я, например, вот на другой объект уйду, другой у меня будет правильно начальник охраны. Вот. да. А он мне скажет, вот, я тебе зарплату не дам, ты ушел, можешь такой купить? Просто мы здесь только направляем кандидатам, мы зарплаты вообще не связываем, это только начальник объекта. Мне вначале никто об этом не сказал, как бы, вот. и мне человек был, ну, в прямой форме. Отработаешь, то есть э, ой, уволишься, вообще ничего не получишь. Как бы. но Меня тоже, понимаете, меня тоже, понимаете, меня вот эти задержки не устраивают. Мне хочется аванс, я уже в лахту не первую работу, правда не у вас. Мне хочется аванс получать в срок, срок до да, максимум на пару дней. А здесь бывает на неделю. Там зарплату тоже, потому что у меня кредит, не надо его платить. У нас нет что, что... мы то и дело, Поэтому у нас нет определенного дня да, ну, а вот, получается, вот опарк. Звонить, договорились с начальником. Он вам сказал, когда можно ему опарк перевести. Все будет в принципальном каждый как же вы соглашитесь на переседание, все Так, а договор, то есть заключающий... <звучит> да. По поводу аварии, на основном, надо через начальника, А если а другой, например, хочу объект, ну, другой начальник. давайте разберемся с увольнением, с этого объекта. С этим, Так, а если он скажет, я тебе не заплачу зарплату, значит, может не заплатить, лучше. А, да. вообще, права. Если бы отрабатывать как положено все, то... Понятно заранее, что вы у зарабатываете того, чтобы вы если вы как работают, У меня не было же сроков оговоренных, сколько я у вас, 20 дней, там 40 дней. У меня было вот так я приехал, выступил, как бы, и все, я работаю. Прошел полмесяца, потом прошел месяц, уже другой, третий месяц прошел, уже сегодня шестое число. Вот, и работают. Да, то есть я отработал уже полтора месяца девушка, значит я могу не отрабатывать, да? В а у меня скажет, отрабатывают. Девушка. Ну сначала Сначала давайте продать Но ну, если он так общается, мне как-то знаете. Вы, может, звонить, говорит, он каждый две недели отработать. А я, видите, я уже отработал 50 минут почти. То есть у меня получается, вы что... Нет, но pues у меня вот девушка сказала, если 15 лет отработал, то все. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вы нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ваше... нет, в минимум отработали В смысле минимум отработал? Мне сколько-то нужно еще отработать? Или это что я отработал? Девушка, а гарантия, что я деньги получу свои? То что, ну, я в России живем, Сергей Васильевич. Думаю, у людей будут вопросы у обычных смертных, у крестьян, которые. Наверное, уже смирились с тем, что работают а, за бесплатно. А, я знаю таких, которые уехали с вахты. А, молодые ребята были, двое. А потом один уже в возрасте мужичок, весь больной. Ну, правда, больной он больше алкоголизмом, я не буду этого отрицать. Наверное, бы я сам такого сотрудника уволил. Но думаю, зарплат он не получил, как и я. Если я трезвенник-язвенник, не получил зарплату, то этот бедолага, думаю, подавно за своей пьянки зарплату не получил. Я вам ничего не могу сказать против, вот, хотя я бы, наверное, хоть сколько-нибудь, но заплатил человеку. А может быть заинтересуются какие-нибудь более высшие инстанции. Вот я надеюсь, поэтому прошу сделать усиленный репост этой видеозаписи, чтобы побольше людей посмотрели этот данный видеоролик. Может быть, до кого-то действительно, кто что-то стоит в этой жизни, стоит тверд на ногах. Вернее, слово того человека чего-то стоит, обратить внимание, а может быть, эта группа людей будет. Приедут гости в эту замечательную страну чудес. Я так обзову эту контору. Наверное, страна чудес сюда попал, здесь сейчас Я вот вас жду. Он говорит, тут начальник... Сергей Васильевич говорит то, что никаких этих договоров он со мной не должен заключать. Это вот. так? Он сказал, пусть даже мне позвонит сотрудник, я скажу этому человеку в лицо. Ну и говорит, это оплата на усмотрение. То есть, захочу я заплачу. Вот захочу, не заплачу, то по Потому что я там пару раз в WhatsApp зашел на работе. И он говорит, ты знаешь, у меня даже по изоходу WhatsApp компромат. То есть я так понимаю, вот я отработаю еще месяц, месяц я уже отработал, я а еще до него не получил. Сейчас второй месяц пошел, уже шестой сегодня. Вот. И потом мне может сказать, извини, но ты вот в WhatsApp заходил, какая тебе зарплата? Что у меня в этой ситуации? Советуете? Но ну, вы же меня принимали на работу, то есть как бы. А, у меня фотографии есть, в принципе, всех вот смены, не все, правда, там, но большая часть есть, как нормально. Откуда я знаю, если человек вот так вот уже ко мне? Компроматы на меня составляются, понимаете? За у меня нету, я не, я не пьющий. А прогулы тоже. Я, так, э, э, хоть я в армии не служил, но я, вот я работал с теми, кто в армии служил. Они опаздывают, некоторые напиваются, не выходят. А я не служил, я прихожу раньше на полчаса на работу. Вот. Был такой, даже на 40 минут раньше приезжал. Хотя я в армии не служил. И, как вам сказать, железный у меня порядок. Есть, ни одного прогула нету, ничего. Так человек нашел компромат уже на мой телефон. То, что мне ребенок пишет, я ему там да, отвечаю. Нет, это понятно. Но я же не весь день стоял вот так вот, а что-то там. Вот. Он же мне сам ä, по работе, понимаете, как по работе мне сам да. сам по работе мне писал, звонил, я ему отвечал тоже. Там перезвонил. Mm -hmm. вот. Я ему говорю, вы же меня тоже поработчики. А да, он меня не слышит, как. И как у вот меня с таким настроением работать дальше? То есть я, я так понимаю, я за месяц зарплату не увижу. То есть, ну, мне проще собирать манатки, как говорится, да, и, и, и на все четыре стороны, скажем так. Потому что.. Да, а кто у вас вообще, ну, может, кто-то из начальства есть? Ну... Нет. Договор, он говорит, нет никакого договора. Какой у тебя договор? В смысле нет никакого договора? Вы мне говорите о договоре. договора? Можно Я понимаю, Ва, да. Поэтому я вам договор Мы же не, не, не в РАГСе живем. Как-то сегодня, к ребенку ехать должен был в Зеленоград. В Макдональдсе, все. Я вот свой выходной, я вынужден вот это вот, обивать пороги. Ну, если ничего не дапросто, у нас нет, на части сегодня, сегодня пятница. У нас офисный день, когда все начальники охраны, это вторник. Uh -huh. Соответственно, и ваш начальник, вот это. Так, а кому начальник? Это кто? А кто у вас начальник? А, вот тот, с которым я да? беседовал, Сергей Васильевич а а Алиник да. ага. Он у вас здесь работает? У нас дочесный день, да А что вы мне посоветуете? Ну, мы в цивилизованном обществе живем я, я не, не могу вообще я администратор Обычно, когда человек чем-то не устраивает, ему об этом, ну, рассчитывают его. Я там. же вас вот на работу не устраивала, поэтому я не устраивала. Вот я у девушки был, Ирина зовут, вот, на собеседовании у вас я был впервые. Да, Да, я вас Сергей Васильевич говорит, я вот вам перезвоню, и вот я до сих пор его на Ну, сначала меня. Знаете, так отчитал, как будто какой-то этот, алтоголь. Или я как будто там с не ухожу. Точнее. Я, конечно, если вот уеду, я могу там и, если мне не заплатят, я могу и до прокуратуры дойти. То есть, мне как бы, ну, я москвич. То есть. Просто обычно как-то по-хорошему люди, ну, решают эти вопросы. Но Вот Ну, я так понимаю, просто, а есть же выше еще тоже начальники, чем он. Нет, а есть же еще выше стоящий... Я не имею права, что начальник... начальник... начальник, но На начальник, он же начальник объекта просто, а есть же еще начальник... О -о -о, начальник а, всей а, ну, вашей конторы, скажем так, офиса вашего. А вы меня ответить не можете, да? Ответить. Не, ну как понять, нет, ну... Я вам даю вот. А то что а, так, аванс когда когда хочет человек дает. То есть, этот... Аванс дают, когда ему выдают. А не когда вам надо. Нет, ну мне, когда я вот трудоустраивался, мне сказали, раз в неделю аванс. То есть сейчас я вот прочитывал, что я получу аванс. Какую? Три тысячи рублей. Считаете, да, Конечно, а... Я был в офисе, его. мой охранник, ой, мой начальник охраны Олег Витальевич Аверин. Ой, я ухожу в Щелку в Литву, и он улетел туда поехать получить черную рубашку, видел. дал. Вам спасибо. Вы анкетку дали? Да, сюда. Проходите, Наталья Александровна. Давайте анкетку включать. Вот. Залог, да. Что будет Вы вот сюда, да? Да. Снил с военной билет. В смысле? Залог закона нужно будет сказать, если вы не покупаете, оставить ссылку до военная билета не искать. И когда-нибудь потом ее забрать? Либо это заберет, не заберет, либо вы заберете через три смены, через три сферы. Без проблем. Это Наталья Александровна, не дадите. Нет. Так, то есть если мне вот сказали, да, никаких договоров, ничего, со мной подписывать не будут. Значит, получается, я на свой страх и риск, как это игра в русскую рулетку. Я этот месяц дорабатываю. Мне потом скажут, извините. Вот они мне так дали, вот сыгло. А еще анкеты на получение формы. Как я вот мне сказали, когда я к вам приехал, мне так красиво все расписали. Мне сказали, то что. как у меня почти выходных не было. У меня за месяц было там пару выходных. Так видите, как он мне сейчас отвечает. А что, что это меняет? Наоборот, человек себя зарекомендовал. Я нет, но ну обычно это же ничего не меняет. Человек работал, он же сам мог мне подойти и сказать, Евгений, вот вам договор, давайте составим договор. Вот. Сейчас мы человек... У нас сейчас один на работе нет, начальника. И я не знаю. Еще раз пойдем, пойдем. Сергей Васильевич, как вы мне сказали, блогеры долго не живут. Накануне вечером компания «Друзей» отмечала день рождения. бассейн бросили около 30 килограммов сухого льда. Рассчитывали на эффектный белый дым, но все обернулось трагедией. Наверное, да, когда-нибудь в этой зимней вечере. Но, надеюсь, я еще поживу, приличное время поснимаю для своих любимых друзей, подписчиков, просто для народа. Вот такие вот интересные видеоролики. Поэтому спасибо вам большое за материал, который вы мне предоставили. Алло. не отвлекай, не отвлекай меня. Я буквально на секунду вам звоню. Ты мне уже, блядь, если честно, достал. Они сейчас это, будет. мне в офисе сказали, что вы, ну, вы со мной договор должны заключить, как бы. Я с тобой ничего не должен заключить. Кто не... тебе в офисе сказал, трубку дай. Ну, я сейчас не в офисе, я уехал. Ну, будешь в офисе, дай трубку, я тебе сказал. Со мной никто не должен договор заключить. Нет, Мы с работаем. ну, а мало ли, а если я, например, зарплату не получу? А если тебя убьют по дороге? Нет. Ты такой ерунду вот, говоришь, непонятно. Слушай, не отвлекай меня, Жень, работай и все. В чем проблема? Не хочешь работать, езжай домой. Все, давай. Евгений, добрый вечер. Завтра на Москва речи к 11. А, а я, я уже уехал. Куда? Куда? Ну, у меня в Москве жилье есть. Вы же сказали мне то, что захотите заплатите, захотите нет. Договора нет тоже. Я такого не сказал что я хочу заплачу хочу нет это ты сам себе сказал как же ты у меня сказал не... что договора нет Ну, в общем ты уехал я понял все да ну я а что мне месяц бесплатно работать я а, вот ну, это а деньги не определил а, не платят деньги нет подожди тебе что деньги не платили нет мне платили деньги тебе авансы платили. авансы типа, ну а нет ты зарплату получил за январь месяц получил да последние так авансы ты получал получал ну а в чем проблема не могу понять правда не вовремя я их получал Авансы. Нет, я понял, проблема в чем? Потому что когда я с вами начал общаться, да, вроде да, бы нормально, мы да, с вами взрослые да, люди, да, вы, да, вы да, мне да, стали говорить, да, то, что, ну, даже не говорите. Договора говорить, нет а... у нас, договора нет, я правильно тебе сказал, договора нет, да. То, ну, что. То, в смысле, в чем дальше вопрос? То, что да, я вас у я вас спросил, заплатите вы мне или нет, какие-то гарантии есть? Да, гарантий ну. нет никаких, просто все работают и всем платят. Какие те гарантии? Голом перед тобой бегать или что? Нет, в смысле? Какие этого? ты хочешь гарантии? Какие ты хочешь гарантии? Нет, мы, мы работаем раз... без договора, какие гарантии? Нет, мне в офисе говорят одно, то что договор, почему вы сразу мне сказали, почему вы сразу через неделю договор не подписали? Так, ладно, я понял, Жень, ты, поех... ты уехал, я правильно тебя понял? Ну просто я боюсь, то, что я без зарплаты останусь, понимаете? Одно а дело... Нет, люди не... работают, нормально получают, в чем проблема? Одно дело вот месяц, а да, отработать. А ты, получаешь трус тогда. Если ты будешь нормально работать, ты будешь нормально получать, значит ты трус. Если ты трус, ты нигде не будешь работать, я тебе обещаю. Это сто процентов. Это у тебя характер такой. Ты нигде не будешь работать вообще, тебя все будут наебывать, потому что ты трус. Нет, я не трус. Просто. Не трус. Нет, я просто смотрите как. А, не... Я не трус, я просто боюсь. Да? Я не трус, но я просто, просто я очкую. Нет, ну мы же, нет, ну мы же, нет, ну какие-то, нет, вы мне как, да, я с вами общался, вы мне сказали до этого, да, пару дней назад на смене, вот ты дорасчет получишь за февраль, ой, за январь, и плюс еще я тебе в пятницу дам аванс, потому что я вас предупредил, что у меня кредит. После заработной платы мы авансы не даем. Там, нет, а вы же это мне... Нет, жирно. Вы мне вы мне так сказали, это я ваши сомнам, слова были. Но зарплату дали, значит, это пятница переносится. Это слишком жирно, ребят, вы будете и зарплату, и авансы. Может, вы сразу вам отдавать наперед деньги тогда? Нет, ну, аванс, ой, зарплату-то да задержали. Давай я, наперед, давай я наперед тебе сразу отдам зарплату, а, а я буду потом думать, будешь ты работать или нет? Как ты считаешь? Нет, э -э, понимаете, ну, так... Еще, наоборот сделать, не дай, и я буду спокоен. Зарплату-то задержали, правильно? То есть задержали, получается, и уже, по сути, должны были до 30-го, с 20 по 30 -е. а далее задержали, Вот и выпала она на, на время аванса. Да. Вот, получается, что я остался без аванса, на который я рассчитывал, но получил э, вот а эти вот, э, ну, не там у меня копейки какие-то, но с 24-го числа. Нет, это не копейки, ты сам сказал, ты каждую копейку считаешь, значит, это не копейки, вот. это деньги. Я в принципе нет, подожди, я не уговариваю, я просто говорю, уехал, уехал. Нет, плюс плюс, да, вот давайте уже поговорим, как вот мы уже взрослые с вами люди, да? мы с тобой чаще всего разговариваем, я чаще с тобой всего разговариваю, потому что ты. А я вам объясню. Нет, я вам объясню. Я с трусами разговаривать не хочу. Нет, я вам объясню, почему у меня столько вопросов. Зачем мне объяснять мне, пожалуйста? Ты себе объясни, почему ты трус? Подойди в зеркало и скажи, блин, почему я трусом стал? Подойди в зеркало и скажи, почему. А в чем заключается моя трусость? Трусость, потому да. что ты бежишь, не зная ничего. Тебе дали зарплату, тебе дают авансы, и ты бежишь, потому что ты боишься завтрашнего ну, нет, дня. Ну, это называется трусость, брат. Нет, Трусость. Нет, но ну, если дома сиди дома на печи, никого не бойся, и будет все в порядке. Нет, а работать. А не, а не работай. Нет. Вот это класс будет, да? Нет, если а был... Нет, э -э нет, я э -э если вы не заметили, я ни разу не прогулял, я не напился, я не, не пью шу. Ну и что мне теперь? теперь? Я... Вот. Да это твоя работа, понимаешь? Это ты мне не одолжение делаешь, то, что ты ни разу нет, не прогулял. -то, нет. Ты должен, дол ты должен работать так. Нет, в том -то и дело, ты и делаешь. Ты не одолжение делаешь. Я понимаю. Те, а кто это делает, они уже давно уволены. Вот. Логично. Логично. Но я же делаю ну, а свою работу. Понимаете как? А... На сто процентов ты делаешь свою работу. Ты ходишь, летаешь в облаках, если ты хочешь свою работу узнать. Ты не видел, как ребята работают. И, и, и как же они? Муха не, муха не пролетает. Я тебя поставил бы с человеком с одним, как, как он конкретно работает. Вот это работа, понимаешь? Вот на каширской плазе ребята работают, пойди спроси, как. Там магазин в три раза больше, в три, их двое. Вот это работают парни. А я меня И они все как с иголки стоят, понимаешь? Как с иголочки все стоят. И никогда не ноют. Вообще ни разу не слышал ни одного нытья от них. Так. И они получают зарплату, они работают давно. Так Пойди, я... посоветуйся, тебе объяснят. И работают уже несколько лет. А ты без, без, без, без месяца работаешь, и ты уже скулишь. Нет, почему? 27... Ты реально скулишь. Ой, 24 января я... Да, и, ты, и ты уже заскулил. Тебе давали авансы. Тебе дали зарплату, и ты скулишь. Что тебе надо тогда вообще, не пойму? Что тебе надо? Нет, я... Насыпать деньгами, что ли, или что? Чё? Причем здесь деньгами? Нет, но мы же живем как в правовом государстве. Но... Рабовладельство давно уже отменили. Так, да. вот. и, естественно, хочется... Ты, ты идешь в охрану работать. У тебя есть о, о, о, лицензия на охранную деятельность? Нет. А зачем это тогда тебя взяли? Смысле, на работу? У смысле? тебя нет даже лицензии на охранную деятельность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 Асфальт. Сергей Васильевич, вот я с вами всегда, да, вот уважительно, как бы, общался, да, общаюсь, да. вот, и вы иногда, да, вот, я не то, что вам замечания делаю, нет, я был просто, ну, как вот... Замечания мне а... никак не можешь сделать, вообще, да. никак, ни по каким параметрам ты не можешь мне замечание да. сделать, во-вторых, я, твой начальник, может, даже бывший, без разницы мне, да, это первое, во-вторых, я старший тебе, никак мне не делаешь замечаний. Потому что ты вообще ну, никто. Как ты можешь мне замечание сделать? Ты можешь делать замечание своему сыну. А мне ты не можешь делать замечание. Я... Авторитеты делают только замечание кому-то, да? Моя мама может не сделать замечание. А ты кто такой, чтобы мне делать замечание? А вам... Ты же не имеешь права этого делать. Понимаешь? Ни по работе, ни по жизни. Никак. Нет, хорошо. А как вы тогда вот э, говорите, да, вот я вот э, решу, заплачу, решу, там, не заплачу. Тогда вы мне сказали, э, уйдешь вообще без зарплаты уедешь. То есть, ну, вы считаете, это нормально? То есть, человек страши, страшить уже... Я тебе сказал, ты мне за, задал вопрос и сказал, если я захочу уйти, что мои, мои действия дальнейшие? Я тебе сказал, отрабатываешь две недели. У тебя память как, нормальная вообще с памятью? Да. Я тебе сказал, да. ты отрабатываешь две недели. И потом что я сказал повторяемые слова? Зарплату получаешь? Вот в чем проблема? <звы> ты не веришь моим словам, ты боишься. А знаете сейчас в Москве спокойно. кидают везде? В церковь, церковь, церковь. Вот сейчас после моего разговора в церковь. Давай иди. Сейчас в Москве много. Потому, где... что, потому что ты всего боишься. Вот ты уже на протяжении месяца мы с тобой вот от тебя больше всего звонков.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 Понимаешь, что ты боишься того, то ты боишься того. А если это, а если то? Я же тебе сразу сказал, <кх> мы скоро умрем. Там, кто в 80 лет, кто в 70, зачем ждать? Да он корона... петлю, Кор... на... петлю накинь, петлю накинь и все. Зачем ждать эти 80 лет? Коронавирус. У тебя такие понятия. Уже и все, заболеет. и освободи себя от всего. Нет. Коронавирус. А нет коронавируса, телевизор смотри больше. Таких, как ты, не возьмет. А почему... Такие, как ты, долго живут. А что Они в вам... общ... общество нужны такие, а как ш... ты. А что вам не такого плохого? Блогерса. Ты же блогер Раил. Ну да, любитель. Ну, ну вот такие живут долго. Почему? Смотришь же телевизоры. А, в кавычках долго, да, живут? Да, да, да. да. Не, ну, это вы мне смерти желаете? Да ну, нет, что... зачем? Зачем ты мне Я что сказал тебе, что не пойму, Ты опять, опять, опять говоришь, извиняюсь, да что. На всегда, знаете, вокруг головки. У... Так, ладно, Жень, давай, я не буду с тобой больше раз. Значит, ты уехал, ты выходишь на работу или не уходишь? Мне ответ конкретно. И все. Я уговаривать, никого не собираюсь. Да, нет, и все. Закрыли тему. Ну а так, могу я как-то какое-то время Помощь, есть, зала, или... взять? помощь зала взять, помощь взять? Что? Помощь зала взять, как в игре. Это как? Ну, посоветоваться с кем-то. Ну, как бы, да, мне, потому что это тоже, понимаете, как, вот вы, бывает, вот да, вот говорите. Ладно, давай, я сейчас, короче, ладно, все, давай, езжай туда домой, если ты говоришь, что ты уехал, я сейчас туда позвоню, чтобы заявку в общежития тебе выселили, и все. Как надумаешь, позвонишь. Все, давай, разговор окончен. А вот зарплату я не... Нет, конечно, ну ты же вышел, ты же не выходишь на работу. Я сейчас что тебе уговаривать должен. Я тебе сказал, кто не выходит на работу, зарплату не получает. Mm -hmm. Это называется бросил работать. Просто на ровном месте. Не из-за чего, просто человек бросил работать. Вчера ты работал, сегодня ты не работаешь. Как это расценивать? Бросил работать, правильно? Mm -hmm. Значит, тебе это не надо, значит, ты не дорожишь своими деньгами. Значит, тебе плевать на все. Да нет, знаете, мне вот как раз не плевать, поэтому и знаете, поэтому мне, надо не... компромисс искать, Женя, искать компромисс и работать, понимаешь? Сергей Васильевич, просто намного, да, вот, как сказать, легче, легче, да, когда вот хорошо там потерял, а если за два месяца потерял, что потом? Если что? Ну вот за месяц вот не заплатили, вот не заплатили, да, а если за два месяца не заплатили, вот. Что а почему нельзя? не заплатили? Кто тебе не платил? Тебе их хоть раз не заплатили? Ты что, вперед паровоза бежишь, я не пойму? Ты чё бежишь вперед паровоза? Ну, не знаю, вы на меня какие-то компроматы стали. Вот ты там сидишь там. Хотя у меня, знаете, я вам так скажу, как вы это могли увидеть, если у меня, даже настройки проверил, у меня WhatsApp у меня стоит, никто не может увидеть, когда я захожу, когда я выхожу в WhatsApp. А вы говорите, Почему? я, и, и я легко, вижу. Легко, легко, легко я вижу все полностью. Там есть такие Ваши настройки. телефоны, ваши телефоны это так, понимаешь. Они, мы, мы даже можем прослушки делать на ваших телефонах, через сим-карту, через ЧПРС. А ты блогер, говоришь, какой, видишь, какой ты блогер? Не, ну, э -э, это невозможно сделать, это... Это возможно сделать, дорогой, возможно сделать. Даже место передвижения, где ты находишься, это возможно сделать по сим-карте. Все через симку делается. Какой век ты какой век? 19, что ли? А ты говоришь, блогер. Нет, ну там ФСБ же, правильно, вы же не ФСБ, чтобы такая информация была. Так у нас кто работает? руководитель? Если мы за, за... У нас руководитель, у нас база вся полностью. Ты что думаешь, кто работает в, в охранной хода что бы пооткрывали? Это бывшие ФСБшники, ОСБшники. Это люди, которые, у которых крышует полностью все прокуратура под ними. Все под ними. Ты, наверное, точно с колхоза приехал, ладно? Да? Не понимаешь ты, о чем речь идет. Да ты нет. Думаешь, просто так, вот что, подкрыл человек, простой какой-то бродяга и все? Нет, ты ошибаешься. Это люди, которые со связями, которых полностью есть, и они свободно могут открыть любую базу твою. Ты что думаешь, ты под защитой, да ни под какой не защитой, ни ты, ни я, никто. Верхушка, хочешь, может, в номер сказал в телефон, он тебе открыл и все, он тебя знает, где ты сейчас находишься, допустим, и все. Это все делается легко 5 секунд. Все твои передвижения. М -м -м. Когда ты заходил, когда ты выходил. Ну, ладно, Женя, давай, все, долго не буду разговаривать, отдыхай. А на замечания и на критики, которые я тебе сказал, их нужно положительно к ним относиться. Это критика руководителя. И я должен эту критику сказать. А если ты на каждую критику будешь очковать вот так вот, что я тебе зарплату не буду, то это вообще это безумие твое.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 А ты тут вот какой бедный, несчастный, мне тут нажалось, что ли, мне давишь, не пойму. Нет, почему? Просто... Ну прекращай еще нажалость, давить, ты мужик или кто-то. Нажалось будешь давить, еще раз говорю, в церкви. А здесь ты должен нормально работать, что ты сейчас и делаешь. И не скулить наперед, вперед паровоза бежать, а вдруг вы мне не заплатите. Я слушаю. Сергей Васильевич? Да, я, я бы хотел узнать, я зарплату получу вот за те дни, что я отработал, за месяц, вернее, с лишним. За что? Ну, за отработанные смены, за мои. Ну, ты же ушел по своей инициативе. Ну, у нас же с вами никакого договора не было. Ну и что? А если не было договора, значит, как у тебя зарплату заплатить? Нет. Давай не... так рассуждать. Ну, а как ты рассуждаешь так? Ты поступил неправильно, ты взял, ушел. Но же мы сами говорили, захочу тебе заплачу, захочу, не заплачу. Ну. Я такого не говорю, что именно захочу. А как вы говорили? Я такого с моих уст такого не было. Поэтому мне сейчас некогда с тобой общаться, все вопросы в понедельник можешь мне позвонить вами задать. Поэтому ты не сочиняй здесь истории. Нет, ну вы же а сами, с с сейчас моих с моих уст такого не звучало. Ну, вы от своих слов отказываетесь. Вы мне когда тогда... Я, вы... я от своих, нет, я от своих слов отказываюсь. С моих уст такого не звучал. Поэтому не люблю, когда человек врет нагло мне и звонит. И хочет вывести мне на разговор, что я это говорил. Поэтому все, я не хочу разговаривать. В понедельник Позвони мне в рабочее время и пообщаемся. У меня выходной. Все, отдыхай. Я слышу. Да, Сергей Васильевич, добрый день. Добрый. Вот вы мне говорили перезвонить вам в понедельник. Вопрос какой? Ну, а смогу ли я получить деньги, которые я заработал, вообще? А, ну, подождите, мы же с вами общались, когда вы уходили, я вам сказал, вам необходимо отработать две недели, чтобы получить свои деньги. А так это будет расцениваться, так как вы бросили работу. Вы мне как ответили? Ничего страшного, я решил для себя. Нет, вот, ничего страшного я не говорил. Это а, как, как вы бы... сказали, а, Я поехал в офис, вот, когда я вас попросил, вот, говорю, договор, мне говорите никакого договора нет. Нет, да, правильно. В сказал, офисе он. мне сказали, что есть договор, что вы мне, со мной должны его подписать, нет, бы, нет. Ничего подобного. Можете поехать опять в офис. А, нет, но я может быть и поеду опять в офис, потому что мне хочется как бы свои деньги там получается. И, и у нас же государство, правильно, правовое. Нет рабства уже от Нет, У нас государство правильно, но у нас э, не, не путевые сотрудники, которые бросают работу. Ага, и в чём же правильно. моя не, не путевая. В том, что я а не могу... Раб... Раб... У а... нас недельное... недельная оплата труда. В смысле недельная? Но ну, я только не, кроме аванса... аванс... Недельная не, не оплата. У нас тро... работают люди как положено. По... Отработали, вы, вы, вы получали аванс. Аванс? Но это не зарплата, все, это мы аванс. Вы получали, У вас все нормально. Мы свои выполняли обязательства. А вы свои обязательства не выполнили перед нами. Хотя договоренные даже. Ну, пусть они не будут условные. Но я же выполнял свои обязательства. Вы мне говорили аванс. Я вам аванс okay. Я выпрашивал вы, у вас аванс, аванс. Задержка. Выпрашивали? Когда я вам уже говорил, что у меня на дорогу нет. Вы мне присылали. В один с Вы Выпрашивали аванс? Я а нет? Я полноценные авансы по 3000 рублей. Регулярно. С задержкой. Uh, так, вопрос какой, я не хочу сейчас с вами общаться, потому что я вижу, как бы вы бред несете какой-то, поэтому у меня нет uh, даже, ну не хочется мне с вами даже разговаривать, нет желания потому что вы несете бред полнейшим. Да у меня тоже особого желания нет. Вы, получа... мне... вы получали авансы, вы регулярно, то есть как бы вам регулярно, мы исполняли свои обязательства, но а вы свои обязательства перед компанией. Не нет, вы... Вы, бросили, вы бросили работать и уехали. А у нас с вами, вот вы говорите, да, какие-то... Мне сказали, что вахта в среднем где-то месяц. Вот. А, ну вот кто, Уже сказал, пошел вот кто вам сказал, пусть вам тут и Вот кто вам сказал, тот вам пусть и платят. Я вам этого не говорил. А что вы мне говорили, хорошо? Я вообще не хочу, чтобы он не что вы не с пальцем, я не пойму. Я у вас вы ничего нарушили, не высасываю. Вы, я... вы, вы нарушили обязательства, четыре что? А, а где? Вы же сами говорите, не... документов нет, какие обязательства. Ну, условный разговор-то был у нас. Ну, вы много вот знаете, что вы мне говорили, например, да, вот вы от своих слов отказываетесь. Когда... Я от своих слов, я никогда не отказываюсь. Если я свои выполняю обязательства перед теми сотрудниками, которые у меня работают не один месяц. Я... А, а, вы, а вы приехали и хотели схитрить, но у нас не получится. А как схитрить-то? А, а как, а как схитрить-то? Ну вы и хитреет, понимаете. Вы, мало того, что а, у вас много штрафов. За а что, что у меня штраф? Раз, за то, что вы постоянно сидите в телефоне. Есть а, видеофакты, есть а, администраторы, а, а, объяснительно писали, что вы постоянно сидели в телефоне. Вы практически не работали. А, а даже так. Да, вы постоянно сидели. Вы на Гудзоне попросили вас убрать оттуда. Я вас поставил на Москворече. Москворече тоже попросили убрать, так как вы непутевый сотрудник. Ну, как-то тянули а. вас до последнего, а хотели, чтобы вы как-то, ну, все-таки нормально. Но в итоге, получается, нет. Вы как, как сотрудник. Ну, не дайте слово вставить. А почему же у вас таких пять непутевых сотрудников уехали раньше мне на две недели? То есть, у вас, они смотрю, как, кадры они, меняются. Они, они как уехали, так и приехали. Работают, сейчас дальше. А, даже, даже так. Но я с, ну, с некоторыми да. общаюсь, и я их не вижу. Например, они у вас не работают. Ну, некоторые не работают, некоторые работают. Ну, общайтесь, мне без разницы с кем. Нет, вообще. ну вы мне сейчас тоже вот лапшу на уши вешаете. Они работают, они приехали. Ну, я не хочу вообще с вами разговаривать. До свидания. Какая лапша. Ну, вы мне не против. Ну, я, в, понимаете, я пойду куда а, обращусь. Какие-то... вы ну, можете обращаться э, хоть куда. Да. Разницы. Ну, это, ва это ваше право полностью. Обращайтесь хоть куда. У меня есть видеосъемки, у меня есть то, что вы не работник, у меня есть о, штрафы, выписанные администраторами на вас, то, что вы в телефоне постоянно сидите. что а это... У меня есть аудио разговоры с вами записанные, кстати, сейчас тоже записывается разговор. Вам ничего страшного, есть я, видео, я, да, и, я и я да. Я не перед кем, не, я же говорю как есть, поэтому мне скрывать нечего. Поэтому а, так как а, вы себя вели, так как вы работали, так как вы бросили работать, и вы сейчас требуете то, а, чего вообще а, по мини нет, а, то извините, но идите хоть куда-то Нет, брачи. ну в смысле, Иди, это что, можно то есть бесплатно вот отработать, да, как бы? Нет, и... люди, нет, люди у нас работают, пожалуйста, по месяцу, по два регулярно получают зарплату. Они... Как бы выполняют обязательства перед компанией, которая договоренность а, у нас есть, да, вы как бы не выполняете. Нет, ну я вот сейчас другой в другой фирме, и... извиняюсь, работаю, да, и я с первого mm. дня заключил договор. Почему-то как-то это подозрительно, вы со мной ничего не подписали, вот, и просто-напросто... Я, сразу... я вам сразу сказал, что мы договор не подписали. А почему? Вообще? Такой вопрос. Потому вы что... От вы от налоговой скрываетесь или что? Нет, мы, да, мы скрываемся от налогов, Мы не хотим подписывать договор с человеком, которого мы еще не знаем. А, то есть и полтора аферист. месяца вам было мало меня узнать? Это не полтора месяца. У нас испытательный срок без договора и все. Угу. Даже так? А вы даже не прошли этот испытательный срок, потому что вы оказались шарлатаном и, я так понимаю, что аферистом. И все. Моя Нет, жизнь. ну это, знаете, как бы, это не я оказался. Это вот ну, ваша компания а с вашей точки зрения вы смотрите так а с нашей точки зрения мы смотрим так вы просто аферист вы хотели поработать спустя рукава а потом получить деньги непонятно за что и, а, и то, то есть, есть стоять на ногах и... по, -по, -по, -по 13-14 часов это не за что да получить деньги Нет, почему это. люди стоят на ногах они получают деньги не а вы рядом не со не мной не стояли раз. вы видели что я как-то я пьяный был что я, и я, и не я хотел... прогуливал вы я не, не скажу, что вы проводите но вы как работник нас у Нет, ну а они не устраивают обычно, рассчитывают человека и дают ему деньги. А что да, в смысле, а как так? Да, вот человек бесплатно отработал, то есть и все. Нет, подождите, если бы вы доработали, если бы вы условную договоренность нашу, в которой мы с вами договорились, выполнили, вы бы получили деньги в полном объеме, вы бросили работу. Я Нет, вам позвонил и говорил, а, Евгений, не бросайте работу потому что деньги вам не выплатят. Потому что нужно хотя бы условно доработать, чтобы мы нашли замену вам, а потом идите с Богом. Вы мне что сказали? Вы сказали, я нашел другую работу, до свидания, все. Нет, у меня вообще разговор-то записан, и у меня там, знаете, нет ну, было таких слов. Ну, то, пошел, что... Записан, пожалуйста. Ну, да вы, у меня все записано, понимаете, вы же сами говорили, блогер, вот, а блогер да, он ну, записывает конечно. все. Ну, до блогера вам, мне кажется, еще далеко, это условно, вы блогер сами себе псевдоним сделали, поэтому как бы это ваше право. Ну, знаете, вот, это, вот этот обман, то, что тут людей вот так вот обманываете, да, и... Нет, и... Люди у нас работают, люди у нас работают, абсолютно никакого... Вот у вас дети есть? Дети? Дети у вас есть? А, да какая разница? Нет, есть, ну как, какая это разница? Это, это не ваше дело, есть у меня дети или нет. Почему я должен перед вами? Кто вы такой, чтобы я перед вами А вы, подождите, а вы вот кто такой, я чтобы я не. у вас в рабстве был? Вы кто? Вы не у меня в рабстве вообще. А, а, у а кто у денег? вас? На, начальник, я спросил в офисе. Кто начальник? Тишина. Ну, вам сказали, кто. Мне, нет, не сказали. Ну, плохо, значит плохо просили, значит плохо спрашивали. Может быть, не дослышали люди? Мне сказали, вот с, с вами, я говорю, выше есть, то вы просто начальник охраны, правильно? Подождите, значит, кто-то выше мне сейчас, есть. мне сейчас не к чему с вами об этом говорить. Если какие-то вопросы, обращайтесь в службу. У меня говорить, вопросов нет, вы... просто ну, вот знаете для этого, как. Для этого, есть, для этого есть службы, для этого есть э, какие-то инспекции. Обращайтесь, в чем проблема? Не надо мне нервы, нервы оголять и отвлекать меня от работы. Обращайтесь, у вас есть полное право на это.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 Что еще сказать интересного а я пока наверное поживу и поснимаю людей хороший контент думаю кому-то все таки это видео будет интересно кто-то оценит мои труды в отличие от вас вы же сами сказали то что вам не нужно вот это вот мясо овощ который стоит в торговом зале и даже не охраняет как ваш преданный пес объект а вы не забывайте что даже преданному псу надо наложить тарелку каши или миску супа налить ну вот, собака же голодная не будет охранять хозяина, она его покусает, поэтому вы будьте, ну, не то что осторожнее, но, как вы мне сказали, будьте предусмотрительней, потому что много же, наверное, голодных людей, голодного народа, который уехал а, ни с чем, это я, москвич, можно сказать, родился в Москве и проживаю здесь. В Воронеже я тоже проживаю, вы об этом знаете. Да и вы, мои дорогие подписчики, тоже, то, что я живу и там, и здесь, и везде. Есть же люди, которые издалека приехали. Кто-то очень дорогие билеты покупают, тут приехать заработать в Москве. Вот, уезжает, наверное, ни с чем, еще и в долги залазит. Поэтому я думаю, им есть что вам пожелать этим людям. Важно, по какой статье его уволили, ну, конечно, кроме самых тяжелых, которые есть. Я считаю, пьянка это не такая статья, ни убийство, не кража, чтобы человеку, предположим, не дать хотя бы половину денег. Как вы мне сказали, если ты уйдешь раньше положенного, хотя у нас с вами не были обговорены э, э, э, дата моего ухода, скажем так, там ни две недели, ни месяц, ни полгода. да. Я вам, грубо говоря, сказал, что я до лета поработаю и все. Если меня все устроит, я останусь потом, может, на год, может, на два. Вернее, не останусь, я не, опять же, повторюсь, не ваш питанный пес. А просто буду работать в вашей э, шарашкиной конторе. Видимо, не судьба Бог отвел, как говорится, что Бог делается к лучшему. Надеюсь на это, что это к лучшему. Хоть я и без денег, но с чувством собственного достоинства. Отработал я, повторюсь, с 27 января по 5 марта. По идее, я еще месяц не доработал мне объяснили, денег я не получу, Вот хотя бы за две недели я должен предупредить. Но не забывайте, что за две недели, это когда ты по трудовому договору работаешь, по трудовой книге, ты обязан за две недели а, предупредить работодателя, что ты собираешься увольняться и отработать эти две недели. Но когда ты работаешь за, да, честное слово, и тарелку а, щей, а, и на билет в метро, ну, плюс еще а, койко-место а, общежития Какие тут две недели, Сергей Васильевич, захотел человек уехать, отпустить его с мира. Зачем вот это все? Вот я тебе не дам зарплату, там, а потом а, кормить а какими-то обещаниями. Да? Вы сами сказали, в вашей конторе денег а, куры не клюют. Вот. Наверное, теперь ваша копилка пополнилась и моей заработной платой. Но я думаю, люди, дорогие мои друзья и подписчики, посмотрев это видео, сделают какие-то выводы и просто к вам не поедут на заработок.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 Помочь, кто чем может, э -э, задонатить, для тех, кто не знает это слово, пожертвовать э -э, какую-то сумму, которую вам не жалко. Это может быть и рубль, и два, и десять, и сто. Э -э, все зависит от ваших возможностей и, конечно же, от вашего желания. На развитие моего, вернее, нашего с вами канала, поскольку я снимаю это для вас, рискую своей задницей, скажем так, У меня нужно уже предупредили, деньги, чтобы долго не но, вы знаете, я считаю, то, что э, намного не то что круче, а приятнее, наверное, остаться в памяти людей хорошим человеком, а не куском говна, да, пусть даже после смерти, поэтому я все это снимаю не зря, здоровье у меня еще будет, я его поправлю, э, оно немного хромает, не буду отрицать, но это уже не для, этой, не для этого а видеоролика информация. Друзья, не надо только писать в комментариях, что вот я там, он... Он хочет работать, он просит милостыню, лентяя, воды. Я вас не заставляю делать какие-то пожертвования в мой адрес, там, моего канала, да, какую денежку мне слать. Вы же сами смотрите мои видеоролики, раз пишите комментарии, пусть даже больше плохие, чем хорошие. Те люди, которые посчитают нужным, да, они задонатят, еще раз повторюсь, и сделают пожертвования мне, там, я не знаю, на бутылку хлеба. хлеба Друзья, не надо писать э, в комментариях, то что вот этот чувак, это чертила, да, на такие выражения. Э, Своими видеороликами, да, по-нашему с вами. Я для вас в первую очередь снимаю все это и выкладываю. Э, типа просит милости, не хочет работать, попрошайка, там, бомж, э, там, давай, э, типа людей на жалость давит, э, просит денег. Э, люди..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 люди, которые посчитают нужным, да, они задонатят, сейчас повторюсь, сделают пожертвования. На бутылку хлеба, хлеба там, на буханку, э, на бутылку пива, извиняюсь, на буханку хлеба, да, или, там, на микрофон на новый, э, там, на что-то еще на новую видеокамеру, да, пока я на телефон снимаю. Ну, конечно, хотелось бы, э, например, GoPro э, камеру такую, да, кто не знает, смотрите в интернете. Потому что иногда такие ситуации бывают, когда ты просто не можешь на телефон в открытую снимать. Поэтому приходится кого его ныкать. И из-за этого получается не очень красиво. А тут, тут ее прилепил незаметненько. Вот. И все эти жирные рожи, которые грабят свой же родной народ. Да? Вот. Как их россиянами обозвать, не знаю. У меня хотя много друзей, хороших знакомых. И не только россияне, но и украинцы есть. И... Другие нации, с которыми очень дружно общаются, любят друг друга, да, здесь вот свой народ э, друг друга, скажем, скажем так, гнобит и постепенно так измором, да, убивает. И, конечно, это очень неприятно, поэтому, наверное, это больше у меня, как мне написали в комментариях, крик души. Что-то я подсел на это блогерство, поэтому думаю, его оцените. Мне нравится, друзья, просто смотрите, э, выключите или там э, промотайте э, на другой ролик. Кому нравится от души.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 100 рублей пришло, вот, но все равно это уже 100 рублей за раз и за полгода. Я считаю, это большой прорыв, вот, поэтому как бы, я даже снимаю, наверное, больше не из того, что у меня там а, какая-то деньга упала, а да, больше даже вот ради справедливости, да, вот если бы я знал, я бы, наверное, сейчас бы получил зарплату и не оказался в этой конторе. Да. Но, как говорится, все учатся на своих ошибках. Теперь естественно, буду требовать от работодателя договора, а, от этого устройства, да, а пусть там не по трудовой книге, трудовой, а договор найма трудовой, да, тоже такое бывает, если вы не знали. Вот. Но хоть какую-то бумажку, да. Эти бумажки ты, букашка-таракашка. Вот. Думаю, думаю, думаю. Наверное, в этой жизни надо меньше думать, а я очень много думаю. Давайте посмотрим отрывок, который я для вас приготовил, который я сам случайно нашел на ютубе. Думаю, это один бедолага, который был на моем месте, снимал просмотров очень мало, канал не раскрученный, поэтому я все-таки решил этот фрагмент видео вставить в свой в, этот, в наш с вами видеоролик в данный, вот, и вам показать. Сергей Анатольевич, а зарплату я уже три месяца жду и не могу никак получить. <coughs> Михаил Маркович, вот изучили, ритуали говорит джинс работал. 1400 подачку выпросил после 100 звонков. Поэтому я жду зарплаты. А а почему вы меня внесли в черный список сразу месяц вы, обещали? Вы у какого были? Что? У какого были? Где? У какого были? А кто это? Расчет с были? А, у у вас работал. Ритуар. Я что работал. Вы среди увольных, значит, уволенный получает зарплату, не его здесь получают. Нет, как подачка 1400. Каков Михаил как, как, как Павлович? Через него? Нет, нет, я жду уже. И отзывов я почитал, оказывается, с прошлого года столько кидают вахтовиков в основном. Вы как работал? Нормально? Литуаля. Или... Вы как работали? От... Нормально все работал. Вы нормально все, да. все, все, абсолютно нормально. Это, в 11 часов выступайте, в 12 часов садитесь вас это. Заведующий выгоняет с этого. Не, не, 13 часов подряд работал. 13 часов подряд. Да. В 11 выступайте, в 12 часов. Директор магазина выгоняет по вы там сидеть не не зуб. это сочиняйте на ходу я, сочиняйте. я все записывал все разговоры записал а, я сочиняйте. 13 часов на ногах я, я стоял и я запрещали сочиняйте. а там вы запрещали. не сочиняйте там да? запрещали вот этот вот, выключите а, а я имею право снимать кого вы имеете право я вам еще, еще раз скажу выключите только трогать не нужно а зарплату когда в мае я работал июнь вы стремите вам зарплату до 4 лет нет нет а как с ним связаться? Я вам телефон спину. Нет, не, не было. Завтра будет у него рабочий день, завтра позвонил. Капков Михаил? Капков Михаил пол. Я специально зашел в храм, в церковь, помолиться за вас, за вашу семью. Как вы мне говорили, то что не мешало бы мне зайти в храм и помолиться. Я, как видите, зашел, играют красивейшие колокола. Я помолился не только за себя, помолился и за вас, и за вашу семью, и за ваших родных и близких. Надеюсь, у вас все будет хорошо. И я вам желаю того же, чего вы мне пожелали а, в аудио. В звонке а, по телефону мы с вами общались, вы мне пожелали, все это будет, вся эта запись будет в видеоролике. Я специально выделил второй день съемки, специально для вас, Сергей Васильевич, своего драгоценного времени, а, которого мне больше никто не вернет, так же, наверное, как и вы, и ваша контора, а, которые не вернут мне мои деньги, а, честно заработанные. Пусть я и как овощ, как кусок мяса стоял в торговом но все-таки я работал и заработал какую-то копейку. Не думаю, не какую то свои деньги я заработал. А, поэтому я хочу передать пламенный, горячий привет от всех тех, кто у вас работал, кто уехал без оплаты так же, как и я. А, также я по вашей просьбе зашел в храм. Как вы видите, сзади меня играют класивейшие колокола, стоит посилейшая церковь а, в Москве, в городе Одинцово. Вот даже как-то легче на душе, когда слушаешь вот эти вот звуки, звуки колоколов. Сергей Васильевич, кстати, вы, наверное, думали, что я такой дебил. Я все записывал, все звонки на диктофон. Ну, не все последние звонки, разговоры с вами я записал. Также есть фотографии, я прикреплю к видео Чтобы вы не думали, что я там не работал, решил хэпануть. Хэпануть я тоже решил, на самом деле. На Сергея Васильевича Хайпануть. На самом деле мне не очень смешно, поскольку деньги там никогда не бывают лишние. Но думаю, этим видео заинтересуются а, нужные люди, инстанции. А, благодаря дорогие друзья, подписчики, просто ним проходящие люди, зрители, вашим а, усиленным репостом и разберутся в данной ситуации. Найдут меня, в принципе, легко найти. У меня ссылочки на мои страницы, на мои контакты, на мою электронную почту. Также, думаю, найдут пострадавших людей, кто без зарплаты остался, кто-то издалека, кто-то с из Москвы. Хотя я слышал даже от работников, что кидают утеплителей. Кариной жителей Москвы не кидают на деньги. Сергей Васильевич, что касаемо зарплаты, да, в аудио разговоре это все будет слышно, да, записано с телефона. Закону, да, Российской Федерации запись аудио разговоров э, запрещена. Э, это все не так, да, если мы какие-то мы с вами общались личные э, темы, которые затрагивают семью, родные, близких, опять повторюсь, любимых. Если вообще вы способны кого-то любить, э, то да. То, что касается там личной жизни, э, интимной, скажем так, да. Э, то, что касаемо работы, э, рабочих отношений суде это даже приветствуется поэтому если дело дойдет до суда то думаю это будет э, как доказательство разговор с вами ваше со мной общение э, я конечно извиняюсь что я немножко скосил под дурачка э, когда с вами общался э, типа как вот такой незнающий человек который проглотил свой язык и засунул себе в не знал что ответить на самом деле я знал что вам ответить но вы раньше когда я отвечал вам да вы как-то вот вешали сразу трубку а я хотел подольше Потянуть с вами разговор, больше вас выслушать, меньше вам сказать. Вот. У меня это, слава Богу, получилось. С Божьей помощью, опять же повторю, с Божьей помощью. Вот сзади меня храм стоит, церковь. Вот. Видите, так что колокола заиграли, когда я пришел, стал ты записывать. Видимо, Бог на моей стороне, на стороне людей, всех обиженных вами и такими же людьми, как вы. Раз даже колокола в мою честь, думаю, ну не хочется так думать, все-таки это какой-то знак свыше что вот колкала сами играть только раз я здесь до этого был колкала не играли вот поэтому как бы я ничего противозаконного не совершил можете посмотреть есть даже такая статья что разрешено что запрещено название статьи я не помню кстати буду учить в дальнейшем думаю мне как блогеру это пригодится знание получше законом. но то что касаемо работы рабочих отношений скажем так которые у нас с вами были это не запрещено законом и это можно выкладывать а, в сеть, а, также в суде, а, как доказательства своей, скажем так, правоты. Вы часто говорили, ну ты же получал зарплату, ты же и получал авансы. Сергей Васильевич, за зарплату я не получал, авансы, да, авансы вы мне выдавали. И то последние пару раз, даже тройку раз, а, после моих ста звонков, а, знаете, как будто я бы спрашивал, и то я оставил перед фактом. То, что мне не на что ехать на работу, нет на метро, на проезд. Только в тот, в тот момент вы мне буквально в течение, там получаса-часа присылали деньги. И то это под конец моей смены было. Всегда после 10 вечера, с 10 до часа утра. 10, с 10 вечера до часа утра. Я впервые вот, увидел такое, что в такое время, не рабочие, можно сказать. У нас работают, оказываются офисы и начисляется зарплата. С, с 22.00. До часу утра. Как-то странно. вот, э, Вы говорили, какой-то дежурный у вас там э, выдает зарплату. Э, потом у меня какой-то компьютер э, начисляет. Сергей Васильевич, зарплаты я так и не увидел вашей. Поэтому не надо окозер тем, чтобы вы мне что-то выплачивали. Вы мне выплачивали авансы, чтобы я делал для вас деньги, вам прибыль, ездил на работу. Потому что, ясное дело, без денег ты никак до работы не доберешься. Можно, конечно, зайцем, но можно и опоздать. А я открывал магазин для вас. Да? Все, вот у меня есть документация. Не вся, конечно, но основная у меня, я фото сделал. Поэтому не надо козырять тем, что я, дескать, получал. Зарплату я так и не увидел за все свои полтора месяца. Авансы, да, авансы я получал. Нестабильно, но получал. Крыша над головой тоже было, да, в виде общежития, да, двухъярусная кровать. Сначала верхнее койко-место, потом нижнее не уступили. Больше от вас ничего хорошего я не видел, а даже питался за свои деньги. Иногда даже голодал по пороге. Поэтому не надо козырять тем, что дескать, что мне вас деньгами осыпать. За меня надо нас деньгами осыпать, обычно простых работяг. Просто вы давайте нам вовремя зарплату, чтобы мы приезжали домой, в семью, к детям, к жене с деньгами, а не с пустым карманом, в котором дырка, наверное, вот. И поменьше обедайте в шоколаднице. Это сладкое сейчас, довольно-таки вредное. Не то, что там ссср до да, настоящие сладости были. И много красителей, и добавок всяких. Можно и сахарный диабет заработать. А можно и на нервах тоже. Я не знаю, какие у вас нервы. Наверное, спокойные, раз вы обедаете в шоколаднице, а ваши работники сводят концы, еле, еле сводят концы с концами. Я уже Устал произносить, Сергей Васильевич, наверное, скоро я забуду это имя и отчество, и эту фамилию Олейник. А я хочу вам сказать, то, что вы мне сказали, то, что сейчас вся охрана, это бывшие, все ЧОПы, вернее, это бывшие ПСБшники, которые сейчас крышуют там пол России, всю Москву, принимают на работу свои ЧОПы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 скажем так жить можно я хочу повторить если что со мной что-то происходит данное видео я думаю попадет все-таки в нужные руки и люди разберутся надеюсь со мной ничего не произойдет всем спасибо Друзья, это Москва вот так вот и живем благодаря таким как Сергей Васильевич Сергей Васильевич можете посмотреть на свои труды как люди живут благодаря вам таким как вы Поразитель нашего общества. Вот так вот живут люди. Довольно неплохо. Это Россия, мать.